Российская Миноборона продолжает переброску в Белоруссию подразделений частей Восточного военного округа, включая авиацию. Вслед за многоцелевыми истребителями су 35 в республику переброшены штурмовики Су-25. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства. Группа российских штурмовиков из состава авиаполка, дислоцированного в Приморском крае, переброшена в Республику Беларусь на аэродром в Брестской области. Количество самолетов не сообщается, подчеркивается, что штурмовики преодолели более 7 тысяч километров от Дальнего Востока до Белоруссии. После перелета экипажи изучат маршруты предстоящих полетов, отработают взаимодействие с ПВО Белоруссией и приступят к выполнению задач по предназначению. Экипажи самолетов Су-25 Восточного военного округа привлекаемые к проверке сил реагирования союзного государства, завершили перебазирование на аэродромы Республики Беларусь, говорится в сообщении. Ранее в Минобороны сообщили, что в рамках подготовки к учениям «Союзная решимость-2022» в Белоруссию будут передислоцированы части и подразделения из состава Восточного военного округа. Делается это для отработки переброски различных подразделений на большие расстояния а также действий военнослужащих в незнакомой им местности. Вероятнее всего данная практика будет продолжена и к учениям, проводимым на востоке России, будут привлекаться части и соединения Западного и Южного военных округов. Пока же передислокация российских войск в Белоруссию воспринимается Западом как подготовка к вторжению на Украину. Западная пресса уже соревнуется в попытке переврать друг друга и выдать самый сенсационный материал.